Сначала о кузове. Кузов Audi A8 полностью алюминиевый. Изготовитель дает гарантию от коррозии на автомобиль 10 лет, судя по спецификации. Цифра вроде бы верная. Моему экземпляру – 15 лет. Кузов имеет родную краску. Мелкие царапины, появившиеся в процессе эксплуатации, никто никогда не закрашивал. Единственный очаг коррозии присутствует на лючке бензобака. Он как был год назад в таком состоянии, таким и сейчас остался. На люке крыши есть несколько сколов лакокрасочного покрытия. Сколы серьезные, до самого алюминия, доступны всем ветрам и всем дождям. И они как были, когда автомобиль пришел в мои руки, так и остались в таком же виде. И это учитывая, что автомобиль перезимовал без единой мойки, эксплуатируясь по соли и грязи. Если бы кузов был жестяной, как у большинства автомобилей, или даже оцинкованный, то, если эти проблемы не устранить своевременно, то гораздо быстрее, чем за год. Там появились бы сквозные отверстия. Кузовные работы по алюминию, если вдруг придется, нынче ничуть не дороже, чем по жестяному кузову. Поэтому в наличии у Audi A8 полностью алюминиевого кузова я вижу только плюсы. А если аккуратно с ним обращаться, то он, на мой взгляд, почти вечный. Второе, что по идее волнует людей перед тем, как остановить свой выбор на каком-то автомобиле это стоимость стандартного регламентного обслуживания, если не попадать на ремонты. Все дешево недороже любой простой марке. Меняем, как обычно, масла, фильтры, свечи, щетки генератора, колодки. <къем> объем моторного масла для замены – 5,5 литров. Меняю через 10 тысяч километров. Изготовитель рекомендует лить масло спецификации Volkswagen 50500 – эта спецификация есть у синтетического масла Lukoil 5w40 SNCF. Лью его. Проблем нет. Хотя двигатель нормально относится и к самому дешевому 10w40 SLCF. Фильтр масла дешевый, имеет бескорпусное исполнение. К расходу масла до 2 литров на 10 тысяч километров относитесь спокойно. Если больше, то это уже маслосъемные колпачки. Дальше – кольца. Ну, не мне вам объяснять. Свечи простые, дешевые, меняются легко за один час. Свечи стоимостью 4 доллара каждая, если придираться, выхаживают 20 тысяч километров, если не придираться, то около 30. Свечные провода отсутствуют, так как на свечах сразу одеты катушки зажигания. Гораздо более дорогие свечи ставить не вижу смысла по причине их легкой замены, а в два раза более дорогие свечи все равно двойной интервал не выходят. Я всегда ставил свечи Denso K20 PBR-S10. Воздушный фильтр стоит копейки, меняется за 5 минут. Топливный фильтр – стандартный бочонок, висит под кузовом сзади, справа под колесом, стоит копейки, лазить неудобно. Таблетка генератора простая, расположена снаружи генератор разбирать не нужно, но сам генератор снимать надо из ямы. Тормозные колодки от 15 долларов за комплект на ось. Передние меняются без снятия суппортов. Автомат простой, пятиступенчатый. Масло рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. Цена 10 долларов за литр. Меняется за пару часов. Нужна яма или подъемник. Щупа измерения уровня масла нет. Как определить уровень масла? И понять до покупки – живая коробка или уже убитая, а также как менять масло – я расскажу в другом видео. Это несложно, но требует отдельного внимания. По регламентным работам – все, Нет ничего ни страшного, ни сложного. И третье, что беспокоит при выборе и покупке автомобиля – это в каком состоянии он будет, что с этим делать и во сколько это влетит. При покупке любого автомобиля на вторичном рынке проблемы с ним делятся на стандартные и нестандартные – болячки конкретных моделей. Для начала рассмотрим стандартные. Это убита подвеска не работает ручник, убитый аккумулятор и неизвестно в каком состоянии бензонасос. Поэтапно трос ручника дешевый меняется легко. Бензонасос. китайский стоит от 40 долларов, оригинал 200. Мне довелось поменять, ставил самый дешевый патрон, живет, работает. Доступ к насосу из багажника снимать очень и очень неудобно. Этому тоже можно посвятить отдельную тему, но в интернете уже есть видео. Там ребята очень грамотно разложили, как правильно снять и поставить бензонасос. Спасибо им, я лично воспользовался их опытом, когда случилась проблемка. На собственном горьком опыте про особенности бензобака такой Ауди и как не убить исправный бензонасос смотрите другое мое видео, скоро выложу. Аккумулятор должен быть 90-100 амперный с пусковым током около 800. Если просел по емкости на 30 то будут проблемы с пуском двигателя. При включении зажигания в Audi A8 начинает работать слишком много потребителей тока, и свечам будет просто не хватать на искру. Поэтому аккум тут приходится содержать всегда в актуальном состоянии. Опять же проверил на личном горьком опыте. Стартер крутит, но автомобиль не заводится. Просады напряжения на мозгах, при попытках пуска выбивают всякие разные ошибки по электрике. Поменял аккумулятор, завелся с пола и все стало в порядке. А снятый аккумулятор нормально еще потом поработал на автомобиле попроще. Подвеска. Тут поподробнее. Подвеска многорычажная алюминиевая. На передних колесах по 4 рычага. Каждый рычаг начинается с айт-блоком и заканчивается шаровой опорой. То есть на передней оси такого автомобиля 8 рычагов и 8 шаровых опор. В итоге не дешево, но не настолько дорого, как кажется поначалу. Такое количество точек компенсации нагрузок дает более сбалансированный износ элементов подвески. Она мягкая и более живучая. Варианты решения проблем по подвеске следующие: покупать все оригинальное, все китайское, или реставрировать. Оригинальные рычаги стоят от 60 до 120 долларов, выхаживают по 80 тысяч километров, если не мучать. Неоригинальные по 30 долларов в среднем за рычаг, но ресурс будет не больше 30 тысяч. Третий вариант – реставрировать. То, что алюминиевая подвеска не реставрируется – миф. Реставрировать можно. Но китайские рычаги действительно реставрировать не имеет смысла. Их часто ставят перед продажей автомобиля. Частая практика следующая. На разборке покупаются оригинальные рычаги БУ и отдаются на реставрацию. Реставрация обойдется, к примеру, в Беларуси около трех миллионов рублей на ось. В пересчете на доллары для удобства сравнения – это 150 долларов на переднюю ось и около 100 на заднюю. После реставрации рычаги лежат в качестве запасных. Когда подвеска ушаталась, рычаги меняются на реставрированные, а снятые отдаются на реставрацию и потом ждут своей очереди. Такие рычаги выхаживают практически как новые, оригинальные. Ну, или ничего не покупать запасного, а утром отдать автомобиль на реставрацию рычагов, а вечером забрать. В Минске, к примеру, хорошо делает реставрацию фирма «Новый мост». Я не рекламирую и личной заинтересованности не имею, просто действительно много хороших отзывов. Обращу внимание, что в алюминиевую подвеску не рекомендуется ставить полиуретановые саленблоки взамен стандартных. Полиуретан более жесткий. Во-первых, ваша А8 будет более жесткая, превратиться почти в табуретку, а во-вторых, полиуретановые саленблоки в силу своей жесткости не смогут полностью амортизировать дорожные неровности, и удары будут разбивать алюминиевые уши креплений. Вы просто потом в лучшем случае выкинете рычаги. Теперь про нестандартные проблемы. Есть суждение, что купили Audi A8 – сразу попали на свечи, катушки зажигания, датчики холла и расходомер воздуха. Это почти правда. Славы и места. Люди дело говорят. Со совсем дохлыми катушками вам автомобиль не продадут, конечно, но если катушки глючат – это тоже легко понять. Плавно набирая скорость – будут пропуски зажигания, двигатель как бы будет спотыкаться иногда. Похоже как со свечами, поэтому свечи меняем смело в первую очередь. При резком разгоне понять будет что-то сложно. Катушки сами по себе недорогие, от 25 долларов за штуку, но их 8 штук, поэтому набегает цифра. Если что, можно купить все сразу 8 или покупать по одной и, подменивая, изучать результат. Расходомер воздуха – около 30 долларов. Если неверный расход топлива по компьютеру – расходомер под замену. Датчики холла – от 15 долларов. Их два одинаковых – сзади одной клапанной крышки и впереди другой. Если глючат. Будут периодически проблемы с пуском двигателя. Если сдохли, 90%, что просто не заведетесь. Назначение датчиков холла определение для мозгов, положение распредвалов. Если завышен расход топлива, не всегда виноват расходомер. Подключаем к сканеру и смотрим исправность лямб При При четырехраспредвальном двигателе объемом 3,7 их 2%. Лямбды исправны, если их показания по напряжению при прогретом двигателе перескакивают от большего к меньшему и обратно с интервалом примерно в секунду, причем в противофазе друг относительно друга. Если какой-то лямбдозонд после подогрева залип на одном показании, он неисправен. Теперь двигатель. Практики с дизельными автомобилями у меня мало, поэтому обсуждать их не берусь, говорю только про бензиновые. Audi A8 в кузове D2 комплектовалась бензиновыми двигателями 2.8, 3.7, 4.2, 6.0. Объема 2.8 для двухтонного автомобиля мало. При динамичной езде будет завышенный расход топлива. 6.0 V12 редкий, слишком прожорливый и ставился на бронированные а 8 которые весили больше трех тонн и возили высшие чины. Чаще всего встречаются 3.7 и 4.2 литра. 4,2 литра имеет паспортное преимущество в мощности перед 3,7 и соответственно выше расход топлива. Поговаривают, но я не имел чести проверить, что 4.2 это расточенный изготовителем 3,7, что ведет к снижению его ресурса. В итоге самым лаконичным, на мой взгляд, является объем 3,7, поэтому я на нем и остановил свой выбор, о чем пока не пожалел. Итак, здесь V-образник 8 цилиндров, 3,7 литра, 40 клапанов по 5 клапанов на цилиндр. Двигатель имеет 4 распредвала, и если придется туда лазить, даже для замены гидрокомпенсаторов и маслосъемных колпачков, это будет недешево. В газораспределительном механизме ремень, не цепь. Касаемо двигателя, чтобы не повторять уже избытые в интернете темы, хочу уделить внимание только одной вещи. Считается, что слабое место 40-клапанника 3,7 – это распредвалы ресурс которых, в зависимости от нагрузок на автомобиль, до 500 тысяч километров, но часто из А8 вынимают всю душу и распредвалы нуждаются в замене уже при пробеге в 250-300 тысяч километров. Их замена обойдется в приличные деньги. Естественно, что диагностика состояния распредвалов на слух, так как разобрать частично двигатель и посмотреть в каком они состоянии – тоже деньги. Если распредвалы изношены, то двигатель работает с характерным стуком, который может быть разным по громкости в левой и правой половинке двигателя, в зависимости от состояния распредвалов. И вот тут особенность. <coughs> У моей Audi как раз пробег был 320 тысяч, и слышен был похожий стук. Мотористы приговорили в замене распредвалы, озвучив хорошую сумму. Но это стучали не распредвалы. Поясняю. В этом двигателе… <coughs> Использована конструкция с изменяемой длиной впускного коллектора. Обычно после дроссельной заслонки никаких механизмов больше нет. А тут внутри впускного коллектора после наружной дроссельной заслонки находятся две пластмассовые лопаты для правой и левой половинки длиной в весь коллектор, которые могут открывать или закрывать дополнительные воздушные каналы во впускном коллекторе при необходимости резко добавить двигателю мощности. Если снять верхнюю крышку впускного коллектора, то они сразу будут видны и их можно будет обслужить. Эти заслонки приводятся в действие двумя вакуумниками, расположенными впереди двигателя. Так вот, если автомобиль долго не эксплуатировался или эксплуатировался в сугубо плавном режиме, когда не требуется приведение в действие этого вакуумного механизма, эти заслонки закоревают на своих креплениях, поворачиваются туго и вакуумники не в состоянии их провернуть. У меня одна из них застряла в полуоткрытом состоянии, и эта половинка двигателя стучала, как будто внутри был изношен один из распредвалов. Во время установки газового оборудования верхняя крышка впускного коллектора снималась, Все это обнаружилось, заслонку я разработал, и стук в двигателе прекратился. Хорошо, что не полезли смотреть и менять распредвалы. Кстати, касаемо газового оборудования, то, что автомобильный газ портит двигатель – это миф, то, что экономия при езде на газу улетает в трубу из-за поломок – это миф. То, что эксплуатировать автомобиль на газу опаснее, чем на бензине, это тоже миф. Но об этом будет отдельное видео. Пообщаемся на эту тему с применением логики, здравого смысла, знания матчасти и законов физики. Ну вот и все, касаемо эксплуатационных затрат на бензиновую Audi A8D2. Кузов, расходники по мотору, подвески плюс некоторые особенности. Все изложил. В других видео про этот автомобиль особенности эргономики внутри салона. Подробно о бензобаке и кое-что касаемо замены масла в автоматической коробке передач. Всем спасибо. Надеюсь, кому-то пригодится. До новых встреч.